Весна-веселушка, глава 10. Всем сейчас хорошо. Они удивились, потому что когда открыла наш любимый коза-купол, оказалось, что зима надвигалась все это время, пока не веселились. И поэтому попросили нашу любимую козу быстро купол закрыть. Они изготовились вместе свое солнце, и в куполе у них была своя вечная весна, весна веселья и отдыха. Никто нигде не работал, но ну, иногда коза со своими друзьями играли в игру Маги Козе. Придумывали, как уют свою улучшить. А так всем было всегда хорошо. Время тянулось бесконечно. Когда, че, когда животное не нервничает и вообще нет то никаких страхов, оно живет вечно. Организм вообще не старится. И едят они вечно растущие грибы, и запивают вечно растущими ягодками, которые казать жмется своими друзьями. И всех все хорошо. Вроде бы как кажется, когда все однообразно может наскучить, но тут-то не так, как кажется. Все время все меняется. Каза со своими друзьями всегда что-то новенькое придумывается, поэтому их жизнь вечная, но очень разнообразная. Каза со своими друзьями очень придумает, как разнообразить свои свою жизнь. И получается, жизнь у всех прекрасная, и вечно все веселятся, грусти нету, страхов нету, у всех все хорошо. Весна веселушка, конец. Глава десятая, конец.